Новые подводные ракетоносцы усилит мощь флота России. Военно-морской флот России пополнился двумя серийными атомными подводными лодками, стратегическим крейсером К-552 «Князь Олег», проект 955 «Абарея» и многоцелевым ракетоносцем К-573 «Новосибирск», проект 885 «Мясинем». Принявшие участие в торжественном подъеме Андреевского флага, пусть и в режиме видеоконференции. Верховный главнокомандующий ВСРФ Владимир Путин сердечно поздравил моряков Тихоокеанского флота и искренне поблагодарил корабелов АО «Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие». Однако впечатлило другое. На фоне торжеств очень органично прозвучало напоминание о грозной ударной силе вооружений этих подлодок, представленных межконтинентальными баллистическими ракетами Р-30 «Булава», крылатыми ракетами «Калибр» и противокорабельными крылатыми ракетами П-800 «Оникс». Очевидно, что аудитория, которой собственно и предназначалось это послание, находилась несколько дальше Северодвинска. Это абсолютно не повлияло на полноту восприятия ею столь недвусмысленного сигнала. Особенно в той его части, которая касалась перспективы проектов 955 «Абарей» Ай-885М Путин недвусмысленно проинформировал о том, что на сегодня заложенные находятся в той или иной степени готовности 6 ясеней М и 5 бареев А. Завершая свое обращение к участникам торжественной церемонии, президент в свойственной ему корректной манере успокоил наших зарубежных партнеров, сказав, мы не просто сохраним, но и будем перманентно наращивать темпы обновления военно-морского флота России. Мы продолжим строить самые современные подводные и надводные корабли, развивать береговую структуру, обеспечивая тем самым безопасность Российской Федерации и надежную защиту ее национальных интересов в мировом океане. Однако вернемся к главным участникам праздника, вернее к одному из них, Пларк четвертого поколения К-573 Новосибирск. Такой выбор продиктован фактором повышенного внимания как отечественных, так и зарубежных СМИ к подводному ракетоносцу К-552 «Князь Олег». Особенно после выполненного этой АПЛ успешного пуска баллистической ракеты Р-30 «Булава», произведенного из акватории Белого моря по находящейся на полигоне Кура, полуостров Камчатка, Цели. А Новосибирск вроде как остался в тени. Новосибирск продолжает традиции. Многоцелевой атомный ракетный крейсер четвертого поколения К-552 стал первой серийной подводной лодкой проекта 885М Ясенем, разработанный АО санкт Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Исанина. Его закладка состоялась 26 июля 2013 года. 25 декабря 2019 АПЛ была спущена на воду а в июле текущего года стартовала программа заводских ходовых испытаний, которая с успехом завершена. После поднятия Андреевского флага Пларк Новосибирск был передан в состав 10-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота России. Напомним, что всего 8 месяцев назад 11-я диплощадь Северного флота пополнилась главным ракетоносцем этого проекта, К-561 «Казань». Примечательно, что в торжественной церемонии поднятия флага приняла участие делегация из Новосибирска, возглавляемая Анатолием Локтем, мэром научной столицы Сибири. Произнося свою поздравительную речь, глава города назвал вхождение новой субмарины в состав ВМФ России знаменательным событием, отметив при этом историческую преемственность и важность сохранения принципов шефства. Действительно, К-552, четвертый по счету Новосибирск, продолжающий славные боевые традиции М107 «Новосибирский комсомолец», построенный в 1943 году на заводе номер 112 «Красная Сормово «Горький», на добровольные пожертвования на оборону страны жителей сибирского региона. Что скрывают новые архитектурные особенности лодки? За ответом на этот вопрос рационально обратиться к человеку, оспаривать компетентность и высокий уровень, осведомленности которого как минимум бессмысленно. Это Михаил Будниченко, с 2012 года занимающий должность генерального директора АО «Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие, Вел и Новосибирск», и князь Олег с момента их закладки. Специалисты конструкторского бюро «Малахит» создали превосходный корабль, кардинально отличающийся не только от атомных подводных лодок предыдущих поколений, но и от базовой версии проекта 885. Ясенем, модернизированная АПЛ, в проект которой внедрены инновационные технические решения, поднимающие российский флот на принципиально новую ступень. В их числе снижение уровня физических полей, повышение показателей маневренности и безопасности, заметно усовершенствованная элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, а также применение модернизированного оборудования и современных материалов. В Новосибирске более высокий уровень оперативности и совершенно другое по качеству боевое управление. И эффективные гидроакустические средства. Кроме того, это самые малошумные ракетные крейсеры, стоящие сегодня на вооружении ВМФ России, сказал Будниченко. По его мнению, принятые ранее в состав ВМФ АПЛ проекта Ясенем успешно подтверждают заложенные в них улучшенные технические и эксплуатационные характеристики. Основной функциональной задачей этих ПЛАРК четвертого поколения, в арсенал которых входят противокорабельные ониксы и крылатые калибры, является отслеживание и уничтожение надводных и наземных целей, а также стратегических атомных подводных лодок противника. В качестве еще одного уникального отличия многоцелевых подводных ракетоносцев модернизированной серии 885М следует позиционировать их технологическую независимость. В процессе их создания используется комплектующее оборудование исключительно отечественного производства, подтверждая таким образом реальность реализации государственной программы импортозамещения. В новостных лентах мировых информационных агентств сообщения в которых в качестве главных действующих лиц присутствуют АПЛ, встречаются достаточно редко. Это вполне себе логично и понятно, поскольку речь идет о средстве, способном нести и применять ядерное оружие. Широкий мировой резонанс вызвало сообщение о столкновении АПЛ ВМС США, USS Connecticut, проект СНС 575 cwuf 2 октября текущего года с неопознанным объектом в Южно-Китайском море. Достоверные сведения о характере и серьезности полученных повреждений отсутствуют, но на основе анализа имеющейся в открытом доступе информации можно сделать как минимум два неутешительных для Пентагона вывода. Во-первых, сам характер инцидента дает повод сомневаться в профессионализме экипажа и возможности АПЛ этого проекта видеть и слышать окружающую обстановку. Во-вторых, привлечение к процедуре оценки полученного ущерба представителей НФСАА являющийся высшим надзорным органом американских ВМС, позволяет предполагать критический размер этих самых повреждений. А постановка USS Connecticut в ремонтные доки пьюджет Sound заставляет задуматься о невозможности ее восстановления, поскольку это верфь, единственная в США, имеющая сертификат на утилизацию АПЛ. Что же касается Китая, определенного Вашингтонской администрацией в качестве главного врага, то имеющиеся в свободном доступе факты свидетельствуют об окончании крупномасштабной модернизации верфи Бахай, специализирующейся на производстве АПЛ. Говоря о событиях в Северодвинске, отметим стабильное и плановое принятие на вооружение современных АПЛ-проектов 885 метров яси и 955 Абарея, способных существенно усилить ударные и стратегические возможности российского флота. А это очень актуально в сложившейся военно-политической обстановке. Констатируем факт, что российский оборонно-промышленный комплекс способен создавать высокотехнологичные изделия такого высокого уровня, каким является атомный подводный ракетоносец. Количество государств, которым доступно такое производство – единицы. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.